формирование масочных слоев. Перед нанесением маски поверхность меди очищается. Затем развивается необходимая шероховатость для хорошей адгезии маски. Маска наносится методом трафаретной печати. Жидкая маска продавливается ракелем через сетку на всю поверхность заготовки. Нанесенный слой подсушивается в печке до образования сухой поверхности. Для печатных плат с маской с двух сторон процесс повторяется. Подсушенные заготовки передаются на экспонирование. На установке прямого экспонирования маска облучается ультрафиолетом. Для односторонних плат используется экспонирование через фотошаблон. Далее необлученные участки маски смываются в линии проявления. Качество сформированных масочных слоев проверяется контролером. После контроля заготовки помещаются в печку для окончательной полимеризации.